Всем привет! Я бы хотел показать еще один, э, один способ взлома вконтакте. Э, э, так, поехали. Например, я тут приготовил текст со ссылкой, естественно, фишинговой ссылкой. Тут я написал зацени ужачный трейлер. Я отправляю этот текст, затем мой друг переходит по этой ссылке, открывает тот сайт с, с трейлером. Но здесь есть один <coughs> фишка. Когда он клик, кликает по ссылке, первая вкладка обновляется на фишинговый сайт, и открывается вторая вкладка, которая с, сайт с трейлером. Он подумает, что он вышел из контакта нечаянно и авторизуется. А в это время после авторизации его логин-пароль приходит к нам на почту. Вот. А я создам видео, как только этот ролик наберет 3000 просмотров и немножко лайков. Так, всем пока и удачи.